Yeah! Дорогие партнеры, гости наши уважаемые и те ребята, которые смотрят вебинар на YouTube-канале, всем привет! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания официально зарегистрирована на главной странице сайта, вы всегда можете посмотреть нашу наши документы, проверить документы. Также на главной странице у нас есть бегущая строка, которая оповещает о том, что у нас ежедневно проводятся вебинары. И в 19.00 по Москве вы всегда можете присоединиться по этой ссылке. Она кликабельна. Также есть у нас дорожная карта на главной странице сайта, где... Указаны все наши площадки, все путь нашего развития нашей компании. А На сегодняшний день у нас 5 маркетинг планов и начну я, наверное, сегодня именно с профиля у некоторых партнеров партнеров неправильно заполнены профили. А первое, что хочу обратить ваше внимание, ребята, то, что почты указывайте, пожалуйста, Google или Яндекс. На другие почты письма наши не приходят. И после, когда ставите на вывод и или проходят ваши партнеры регистрацию, нужно обязательно подтвердить это все через вашу почту. Письмо может попасть в спам. Пожалуйста, проверяйте, будьте внимательны. Итак, после того, как вы зарегистрировались, вам, конечно, что нужно сделать? Конечно, заполнить профиль. Профиль для чего это нужно? Для того, чтобы вы... С вами, имел связь ваш, имел, с вами имели связь ваши партнеры и точно так имел ваш а, а, спонсор. Ведь и вам помощь понадобится, и вашим партнерам, вы же тоже будете спонсором. Поэтому указывайте, пожалуйста, скайп, прописывайте свой телефон, укажите страничку ВКонтакте, а свой Телеграм. И второй этап, это очень сильно важный, обращаю ваше внимание, отнеситесь к этому очень серьезно. Заполнить нужно обязательно все ячейки ваших платежных систем. А мы работаем у нас э, с такими платежными системами, как Perfect Money, Pair кошелек, Кассафры и, конечно, э, Сбербанк, э, Банк Тинькоф пропишите. Если вы будете работать только с одним паэр кошельком, то во всех этих окошках, остальных трех, пишите не цифры, а просто пишите три нуля. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Но если вы будете работать со всеми платежными системами, то, пожалуйста, прописываем «Perfect Money», прописываем «Payer кошелек», прописываем свою карточку. У меня карта, например, прописана «Кинько». Здесь, в, этом, в этой ячейке, к какому телефону привязана ваша, ваша карточка. И на русском языке пишите название «Банка». И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». Ну и, конечно, немаловажный этап – это установить аватар. Очень приятно работать с теми партнерами, у которых видно, видишь фотографию своего партнера, и душа радуется. Но не птичку, собачку там или цветочек. Фотография загружается очень просто. Выбираете файл со своего компьютера или со своего телефона. Как только код приходит от вашей фотографии, здесь будет набор цифр и букв. Нажимаете кнопочку загрузить. Сайт перегружается и ваш аватар устанавливается. В этом разделе вы всегда можете поменять свой пароль, если только он вам не понравился. И нажимаете кнопочку сохранить. В разделе Финансы у вас отображаются ваши. Ну, давайте, ваши, сколько у вас на балансе, сколько вы пополняли, сколько вы заработали и сколько вывели. И давайте пройдемся по нашим площадкам. Это первое, что это, конечно, у нас есть, какие, какие есть у нас площадки. Давайте я вам просто покажу, нарисую, какие есть площадки. Значит, у нас а Самая такая денежная, я имею в виду быстрые деньги, которые людям нужны очень быстро. Это, конечно, площадка Fast Track. Она имеет два стола, они совершенно идентичны, но они не связаны друг с другом. Вы можете активировать за 750 рублей, здесь всего лишь один стол, мы будем разбирать маркетинг, и за второй стол, это за половиной тысяч. Они не связаны друг с другом. У них здесь нет переходов. Вторая площадка ⁇ это наши две основные программы, которых я очень сильно люблю. Это Ideal M Mini. Мы стартовали с этой площадкой. И Ideal M Maxi. Это просто денежный рай. Здесь работают наши реферальные программы на три уровня в глубину. Есть площадка «Фабрика клонов», тоже очень хорошая площадка. Есть социальная площадка «Микромани». Здесь, на этой площадке, она сделана в помощь нашей площадке «Идеал М-Мини». «Идеал в разделе «Партнеры» Отображаются ваши партнеры а, на, третий, на три уровня в, в глубину. А вот, отображается первая линия, вторая линия, третья линия. И, конечно, находится ваша реферальная ссылка. Немаловажный, хочу обратить немаловажный этот вопрос, который все время поднимается у нас в чатах и в личку пишут нашей администрации по поводу пополнения и вывода. Ребята, у нас есть... В кабинете. Уроки по кабинету. Вы просто сядьте внимательно, посмотрите, что-то будет непонятно. Еще раз посмотрите ролики. Но нужно обязательно изучить эти уроки, как правильно заполнить профиль пополнение, вывод и перевод – это самый главный ваш ролик. Вы должны его знать как очень наша, чтобы не было никаких претензий ни к администрации. Ни к я имею в виду, ни к вашему спонсору и, конечно, как работает поисковик, вы должны владеть полностью а, работой нашего кабинета. У нас все автоматически, у нас все везде прозрачно. Вы можете посмотреть каждую копейку вашей транзакции, куда она пошла, а, на какую площадку, где как распределили, распределились эти деньги по маркетингу. Все у нас прозрачно, все везде отображается. И, конечно, управление бронями. У нас бизнес полностью управляемый. Ребята, это очень хорошо. Здесь настолько а, работать легко с управляемым брони, а тем более у нас в компании двойные брони. Он, нет нигде в интернете таких ни проектов, ни компаний, чтобы у нас были двойные брони. Это шикарно. Где вы можете выставлять брони. Ушли вы в магазин, у, у, а, пошли там гулять. Но, а вы выставили двойную бронь. Не пролетит мимо вас ни один партнер. Итак, Ребята, значит, что еще хотела я хотела вам сказать, некоторые не знают, что такое пользовательское соглашение. Но на главной странице сайта, в самом низу, есть это пользовательское соглашение, называется оферта. Я вам очень вас прошу всех, будьте добры, будьте очень любезны, откройте это пользовательское соглашение и прочтите все от начала до конца чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и давайте я перейду на слайды, и мы разберем маркетинг нашей компании. Он у нас шикарный. Сейчас немножко прогрузится слайд. Итак, Самое главное наше преимущество нашей компании, это то, что наша компания официально зарегистрирована. Это имеет очень большие преимущества перед разными другими компаниями, и, у которых нет регистрации, у которых нет документов. Точно так и проект. Работать в официальной компании, тем более в международной компании, ребята, это очень престижно, это очень модно. Здесь ты 100% уверен о том, что ты ни на одной площадке из наших площадок, вы не утеряете свои деньги, вы только будете их приумножать. Нет у нас ни на одной площадке абонентской платы, нет никаких отчислений, еще раз говорю, ни на развитие нашей компании, ни администрации. Вход открыт у нас на любой площадке, в любой стране. Стол. С любого стола вы можете делать старт своего бизнеса. Работаем мы с такими платежными системами, которые очень распространены и облегчает работу команд. Это Сбербанк, это Payer кошелек, это Perfect Money, подключена касса и, конечно, внутренний перевод. Я бы, например, никогда в жизни не пошла бы работать в компанию или в проект, где нет внутреннего перевода или же в неуправляемую матрицу. Уж поверьте мне, за 11 лет я прошла в интернете «Огонь, воду и медные трубы» И, конечно, вынесла оттуда самое ценное – это опыт. И сейчас этим опытом делюсь и с вами, и со своими партнерами. Поэтому лучше, ребята, запомните, лучше, чем управляемая матрица не было, нет и не будет. Здесь вы сами управляете сами управляете своими, вы полностью управляете своим бизнесом. Ну и, конечно, как первая площадка у нас стартовала, мы вместе с ней стартовали 23 сентября 2021 года, это площадка «Идеал М-Мини». Вторая площадка у нас открылась, это «Микромани» 31 октября 2021 года. 6 февраля 2022 года открылась, открылась у нас фабрика «Клонов» «Мини» и «Макси». «Старт идеал М Макси» открылся у нас 3 апреля 2022 года. И недавно буквально, здесь сколько? Месяц, наверное, может быть чуть Месяц и четыре дня, как открылась наша площадка а Fast Track, это беговая дорожка, которая партнерам помогает капитальные ребята. Деньги, те, которые ощутили вкус этой площадки, просто кричат от счастья, что все деньги идут на вывод. Итак. Вот она, эта площадка. Как я уже сказала, здесь два совершенно независимых стола. Все деньги идут у вас полностью на вывод. Вход на, на этот стол стоит 750, а на этот 7500. Это выбираете вы сами. На какую хотите, на такую. Хотите работать с большими деньгами на 7500. Хотите а, заработать на площадку, одну из наших площадок на вход, а можно начинать это. Кто пришли новички, я всем советую начать именно с этой площадки за 750 рублей. Пригласите первого партнера и вы получаете свои вложения 750 рублей на баланс для вывода. Все вы вернули. У нас невозможно потерять денежное ваше средство. Невозможно. А вот второй партнер, он даст вам реинвест за спонсором. Ваш, у вас откроется уже второй стол этот. И вы улетели реинвест за спонсором. Ваши партнеры точно так будут прилетать и становиться к вам. Третий партнер вам опять 750 рублей на баланс для вывода. Крутись, не ленись, ребята, до бесконечности. Итак, четвертый, 750 на рублей на баланс для вывода. Пятый партнер, опять реинвест полетел в ваш. И... Шестой партнер, 750 на рублей на баланс для вывода. И так, а тем более ваши партнеры, если вы будете активно работать, вот как у меня работают команды активно на этих площадках, и реинвесты и их летят мне, они мне закрывают и на 7,5, если у меня уже здесь закрыто, а здесь у открыто есть место, то реинвест летит, и я получаю опять 750 рублей на баланс для вывода. И так до бесконечности. Это уникальная площадка. Всем советую, ребята, те, которые только что пришли или зарегистрировались и стоит выбор перед площадкой, ребята, нет команды, начинайте на этой площадке за 750 рублей. Здесь вы себе сформируете команду и с командой пойдете там, где есть у нас реферальное вознаграждение. Это «Идеал М-Мини» идеал э, М Макси. Там у нас шикарнейшие заработки. А здесь точно так же. Здесь не 7 пятьсот, а здесь 7. Пришел первый партнер семь с половиной. Пришел второй а, реинвест. У вас вы улетели к спонсору. А, третий партнер семь с половиной. Итак, пятнадцать тысяч три партнера. Следующие три партнера опять пятнадцать тысяч. и так до бесконечности пока не будете лениться, будете зарабатывать. Запомните, в матрицах нет, никогда не было и не будет пассивного дохода. Для того, чтобы в матрице сделать себе пассивный доход, нужно активно, очень активно поработать с, с командой с большой уже, чтобы сформировать себе команду. И чтобы команда была не менее а, полутора-двух тысяч, и чтобы выйти на хороший пассивный доход. Вот тогда уже вы можете за полгода это сделать. Кто делает за три месяца? Но а, можно выйти только поработав, не просидев, не сидите, ребята а приглашайте где бы вы ни работали приглашения везде нужны везде в любом проекте в любой компании без приглашений вы нигде никуда не двинетесь даже есть которые инвестиции можно без приглашений сбрасывают мне, например, то в скайпе, то в Телеграме приглашать не надо. Таковы, а что сделали мне? Вы мне сейчас э, сбросили вашу ссылку, вашу картинку, э, э, ваш ролик. Что вы сделали? Вы приглашаете меня в инвестиционную компанию, в инвестиционный проект. Я никогда не ходила в эти инвестиции и никогда не пойду. У меня есть свои инвестиции. Я знаю, где инвестировать. Чтобы я свои. Деньги, которые я сижу день и ночь у компьютера зарабатывала и несла чужому дяде, этот дядя крутился на моих деньгах и, и с моих же денег платил мне проценты. Вот это инвестиции. Ребята, я не знаю, может быть, я не доросла еще, может, мне еще нужно 11 лет работать, чтобы понять эти инвестиции, но я пока что не понимаю. У меня самая любимая это матрица. Итак, это наша моя самая любимая, наша любимая площадка «Идеал М» мини-вход открыт любой стол. Пять рабочих столов, шестой стол – это полностью ваша зарплата. Входить можно старт своего бизнеса с любого стола. Вы можете даже начать с 24, вы можете с 12, вы можете с 6, вы можете с 3, ну и можно с 1500 стартовать с первого стола. Итак, первый партнер приходит, ваши деньги идут в накопительный. А вот и третий партнер, это дают 3000, переход во второй стол. А вот второй партнер, он вам всегда будет на каждом столе, приносить деньги на баланс для вывода. Итак, со второго партнера вы вернули свои полторы тысячи, которые вложили. А дальше идут только ваши заработки. Первый партнер закрывает свой первый стол, или вы ему помогаете. А приходит ваши три тысячи, идет в накопление. А третий партнер у вас идет переход за шесть тысяч в третий стол. А вот второй партнер, здесь уже когда он становится срабатывает реферальная программа. Она у нас на три уровня в глубину. Вы получаете 1000 рублей, по 1000 рублей получается ваши спонсоры, непосредственно вышестоящий. вышестоящие. А как только срабатывает ваша вторая линия, вы получаете 3000 на баланс для вывода. Что такое? Некоторые мне вопросы писали в личку и говорили, как, как, сработает, как сработает вторая линия. Ребята, это... Первая линия – это ваши три партнера, которые вы лично пригласили. Каждый партнер приглашает по три. Это первый партнер, что пригласил три партнера. Это сработало ваше. Третья линия – это ваши девять партнеров, которые сработают, и вы получите девять тысяч. Итого вы только с этого стола реферальных 13 тысяч возьмете. Вы представляете, здесь то же самое. Первый партнер в накопление идет, а вот со второго точно такой же расчет, как и на втором столе. Вы получаете 1000 рублей, по 1000 получают два спонсора. 3, как только сработала вторая линия, это три партнера, вы получаете 3000. Как только сработала третья линия, это 9000, вы получаете на баланс для вывода. Третий партнер дает переход в четвертый стол за 12 тысяч. Итого вы также заработали с этого стола 13 тысяч. А вот здесь уже идут более шикарные вознаграждения реферальные. Итак, первый партнер идет накопление 12. Второй партнер становится вам сразу 7 на баланс для вывода. 2,5 200,5 а получает ваши спонсоры, как только сработала третья линия 7500, опять на баланс для вывода, как только сработала третья линия, вы получаете 22500 рублей, итого вы только на этом столе заработали 37 тысяч, шикарно, очень хорошо, третий партнер дает вам переход за 24 тысячи на пятый стол все, один шаг, и а вы уже пришли на шестой стол, где полностью только одни выплаты. Первый партнер приходит в накопление, второй партнер, вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода, на третий стол летит клон по вашей броне, или же вы выставляете под своих партнеров, или же выставляете под себя. Как только сработала... Вторая линия вы получаете 9000. Третья линия сработала 27. И 2000 идет в накопительный. По 3000 получают ваши спонсоры. Итак, вы только с этого стола заработали 46000. Почти тысяч. Шикарно, шикарно. Третий партнер вам дает переход в шестой стол за 50000. Это... 12, 24 24 это 48 и здесь 2000, вот 50 тысяч. Все до копейки, вы видите, нет нигде, никуда никаких отчислений. Все до копейки распределяется по маркетингу. Итак, первый партнер приходит, становится на это место. 35 на баланс для вывода, а за 15 активируется у нас ваша площадка «Идеал М-Макси». Второй партнер 50 на баланс для вывода. Третий партнер 50 на баланс для вывода. Шикарно, очень шикарно. Итак, смотрите, на слайде, ребята, сделан расчет, что у вас будет только три личника. Но у вас же не будет три личника. Вот с этими тремя личниками вы зарабатываете 244 тысячи. Но. Если вы идете три на 3, каждый из ваших партнеров приглашает по три партнера. А если у вас будет, например, 25 личников? Вот и посчитайте, сколько вы будете зарабатывать только на этой площадке. Да? Просто денежный рай. Согласитесь со мной. Итак. Площадка наша, любимая, Идеал М Макси. Вышли вы на эту площадку, с, например, с Идеал М Мини. Но можно и, конечно, активировать эту площадку отдельно за 15 тысяч. Пожалуйста, можно сложиться вдвоем. Можно втроем э, и работать по одной реферальной ссылке. Как только вы получаете 10, э, срабатывает ваше реферальное вознаграждение на втором или на третьем столе, вы можете разделиться и работать по разным ссылкам. Но, э, смотрите, ребята, пример тоже здесь сделан. Расчет сделан 3 на 3. Каждый приглашает по 3 партнера. Итак, первый партнер пришел, а вам идет накопительный баланс. А второй партнер вам 5000 на баланс для вывода. 10 идет, активируется за 10 тысяч банк клонов, фабрика клонов Макси. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер, накопление, второй партнер, вот здесь уже начинает реферальная программа. 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получают ваши спонсоры. Как только ваша вторая линия сработала, 30 тысяч на баланс для вывода. Третья линия сработала, 90. Третий партнер вам дает переход за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место. 60 идет накопление. Второй партнер у вас сразу срабатывает. Клон летит ваш во второй стол. 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 тысяч получают ваши спонсоры. Не забывайте, что и вы же будете спонсором. Вы же тоже эти деньги будете получать. Как только сработала ваша вторая линия, 30 тысяч на баланс для вывода. Третья линия сработала, 90 на баланс для вывода. Третий партнер вам всегда будет давать переход в следующий стол за двадцать тысяч. Четвертый стол. Итак, первый партнер в накопление. Второй партнер 70 на баланс для вывода. 2 по 25 получает спонсоры. Третье, как только сработала ваша вторая линия, 75 на баланс для вывода. Третья линия сработала, вы получаете 225 тысяч. Итого вы заработали только с этого стола 370 тысяч. Третий партнер пришел, встал, и вы перешли в пятый стол за 240 тысяч. Первый, второй партнер. Клон летит ваш третий стол по вашей броне, вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода, по 30 тысяч получают ваши спонсоры, сработала ваша вторая линия, вы получили 90, сработала третья линия, вы получили 270 на баланс для вывода и третий партнер. И наконец-то вы уже пришли, куда? Вы пришли на полностью на стол выплат. Это на шестой стол. Но на этой площадке вы заработали, на этом, вернее, столе вы заработали 460 тысяч. Шикарно, да? Почти полмиллиона. Только с одного этого стола. Полмиллиона, ребята. Ну вот скажите, где есть, в каком проекте такой маркетинг? Ну я не встречала, сколько я не смотрю, ну нет, нигде такого. Чтобы столько с одного стола, просто с одного стола заработать полмиллиона. Итак, следующий у нас идет за 500 тысяч активация шестого стола. А здесь у нас, ребята, пришел партнер, полмиллиона вам на баланс для вывода. Второй партнер пришел, полмиллиона на баланс для вывода. Третий, опять полмиллиона на баланс для вывода. Итак, вы заработали 2,5 миллиона 590 рублей. Это... Всего лишь на одно бизнес-место. Вам реферальные только вы получили здесь полтора миллиона. Шикарно? Шикарно. Вот. Работать, ребята, можно везде. Ну вот факт и вопрос. А заработать вы сможете там. Как и некоторые мне партнеры, да даже наши партнеры сбрасывают мне а, то доски какие-то, то, то э, матрицы, 21 стол. Э, 21 стол, я получу пол миллион двести. Ну, о, ну вот, о, так и хочется на это самое сказать, а ум есть. Ну, это же 21 стол нужно пройти, а? А выплаты там, кстати, на, ту, на, на за которые я говорю маркетинг, только с 15 стола. А до 15-го поши. Приглашай. Вот так вот, ребята. А у нас все. Все у нас настолько, все денежно, у нас настолько все сделано с большой любовью. Все, все, вот работай, зарабатывай, приглашай. Да никто вас не гонит в шею. Но сегодня не получилось пригласить. Завтра сядьте, поработайте, пригласите одного. Вам же не говорят о том, что давай, давай, быстрее, никто на горло не наступает. Сегодня одного пригласили. Завтра, послезавтра там второго пригласили, третьего пригласили. Ну... Я считаю, что это ж ваш бизнес. Если вам нужны деньги, то вы будете сидеть день и ночь приглашать. А если уж не так уж сильно нуждаетесь, а да можно ж приглашать там. Раз в неделю пригласили партнера, получили, пошли в магазин сходили. Я люблю свой бизнес, я все время приглашаю, поэтому для меня, для меня не составляет никаких трудов приглашения. Итак, следующая площадка – это микромани. Как я уже говорила, она сделана в помощь нашей площадке а, Ideal M Mini. А вход, конечно, как и везде у нас, а с любого стола можно старт делать своего бизнеса. А можно заходить через удвоитель, можно начинать а со второго, можно и со стола выплат. А что дает нам удвоитель? Он дает нам удвоитель, эти два партнера просто дают переход в следующий стол за 1000 рублей. Все больше. Можно его вообще миновать. Вы в два раза сократите количество приглашенных партнеров. А начинать можно с 1000 рублей. Первого партнера пригласили... Тысяча идет в накопление. Второй партнер пришел, а вам тысяча на баланс для вывода. Третий партнер пришел а, в накопление. Эти с накопления снимаются и за 2000 активируется а, третий стол. Это третий стол полностью выплаты. Первый закрыл свой э, второй стол и приходит становится клон на это место. За 500 рублей у вас идет реинвест, этого удвоителя, А за полторы тысячи летит ваш клон и становится куда? Вот сюда вот на это место. Или сюда на это место. Или сюда на это место становится. Закрывает. Или на это место и дает вам переход. И здесь с этого места вы получаете полторы тысячи на баланс для вывода. А с этого места идет переход в следующий стол. Это помощь сделана. А вот со второго партнера и с третьего партнера вы Получаете 4000. Итак, смотрите, 4, 4 и 5 можно не выводить. Можно активировать следующую площадку. Давайте посмотрим, что можно у нас купить за 5000. А? Можно? Можно, да? Можно купить сразу два стола на фабрике клонов. Первый стол и второй стол. Можно добавить 1000 рублей и купить сразу полностью стол выплат сразу приглашать сюда на 6000 пригласили у вас открылся первый стол пригласили второго получили 5000 на баланс для вывода второго пригласили у вас закрылось первое место получили 5000 на баланс для вывода третьего опять 1000 рублей идет у вас сюда закрыли следующее место 5000 и так до бесконечности Ну, начнем с как положено, ребята, как положено. Начнем. Итак, вы активировали за 1000 рублей первый стол. А как вы видите, это 7 семиместные столы. Я их, правда, не очень сильно люблю, но все равно работаю. Два э, рабочих стола, а это полностью стол выплаты. Итак, первое место. Приходит сюда ваш партнер. Становится на это место. А вот, когда под первого выставляете бронь второму партнеру, то реинвест идет по вашей броне вот сюда. Итак, третий партнер приходит. Тысяча идет в накопление. Четвертый партнер. Тысяча на вывод. Пятый партнер дает переход за две в следующий стол. Итак, пять партнеров вы закрыли. Свой первый стол пятью партнерами. Вот так. Здесь то же самое. Первый. По первого поставили бронь второму. Это идет в накопление. Можно сюда поставить третий стол. Третьего партнера. Сюда можно четвертого. Это идет в накопление. С пятого у вас идет вывод 2000 на баланс. А вот с 6 идет переход за 6000. Это 2, 2 и 2. 6 6000. Итак, вы вышли на стол выплат. И первый партнер, второй партнер, это летит сюда ваш клон. Выставляете бронь под своих партнеров, помогая тем самым закрывать им. Пять тысяч на баланс для вывода. Второй партнер можно выставить в плечо. Третий партнер у вас опять идет в первый стол. Ваш клон летит и пять тысяч на баланс для вывода. Четвертый и пятый то же самое. По пять тысяч на баланс для вывода. И ваши клоны летят в первый стол. Итого вы с одного бизнес-места заработали сколько? 23 тысячи. Здесь 20, и здесь 1000, и 2. 23 тысячи. Ну, ничего. Нормально, я думаю. Следующий. Фабрика клонов Макси. Здесь можно входить, ребята. У нас есть переход с площадки Идеал Макси. А сюда на фабрику. Но можно и активировать за 10 тысяч отдельно. Как делают наши команды, которые приходят, им очень нравится именно эта площадка. А почему она нравится? Да потому что она очень доходная, ребят. Первые 10 тысяч это не такая уж огромная сумма, которую вы несете в доски, которые вот ваши эти дарите подарки, эти доски, а там 15 уровневая матрица, делящаяся. А вы не по 10 тысяч, а больше дарите. Итак, первый партнер приходит и становится на это место. А вот под, второго, под первого можно выставить броню поставить второго. А и выставив, реинвест идет в первый стол по вашей броне. Вот сюда. Тем самым вы сократили уже на одного партнера. Э, себе, э, На одного партнера сократили. Итак, третий, третий партнер. 10 тысяч идет в накопление. Четвертый партнер, у вас 10 тысяч на баланс для вывода. Пятый, с пятого партнера у нас идет 10 и 10. С третьего и с пятого за 20 тысяч активируется второй стол автомата. Итак, первый партнер, второй, третий в накопление. Четвертый в накопление. Пятый на вывод 20 тысяч. И шестой в накопление. Это за 60 тысяч а, активация стола выплат. Первый партнер приходит, становится на это место. И второй партнер это, как я уже говорила, плечи идут вышестоящему спонсору. А нижний ряд ⁇ это полностью вся ваша зарплата. С третьего партнера за 10 тысяч летит клон в первый стол. Вы выставляете и двигаете своих партнеров, чтобы они переходили, закрывали свои первый стол, переходили на второй. А как только эти партнеры перейдут сюда, будут начинать переходить третий, эти тоже будут толкать вас. Здесь идет как, как вагончик, толкают Один другого толкает партнеры вы получаете сразу же с третьего партнера 50 тысяч на баланс для вывода. А с четвертого то же самое, клон за 10 тысяч и 50 на баланс для вывода. С пятого и с шестого точно так же. Клоны летят на первый стол, вы тем самым двигаете своих партнеров на второй стол и по 50 тысяч на баланс для вывода. Итого вы за одно бизнес-место 230 тысяч заработали. Но у вас, вы представляете, сколько у вас будет мест? Реинвестное ваше место. Раз. А тут сколько? У вас 5 только реинвестных. 5 будет ваших клонов. Вы представляете? Вот 230 тысяч умножьте на 5. И вам даже хотя бы 5, да? Но э, если вы прошли всего там с шестью партнерами, да? Но вы представляете, умножьте 230 тысяч на 5. Сколько будет? Вот. Ну и, конечно, всегда спрашиваю, деньги нужны? Если деньги нужны, то добро пожаловать в нашу компанию. Я немножко расскажу вам о социальных сетях. Если нет вопросов, то давайте тогда я вам немножко расскажу. Какие бывают социальные сети? Социальные сети, это были, конечно, изначально созданы для знакомства, для общения. Это уже потом пришел бизнес в социальные сети. Сколько можно иметь... Страничек, например, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках. Ребята, вы можете иметь их хоть 10, но они должны быть зарегистрированы на разные телефоны. Это одно. Второе. Спрашивают... Как же работать в социальных сетях? Как набирать друзей? Первое, что вы зарегистрировали себе страничку. Конечно, первое, что нужно оформить. Оформить правильно вашу страничку. На вашей страничке не должно быть. Вы в первую очередь бизнесмен. Никаких пирожков, никаких котлет, никаких чужих постов. Никаких. Не делитесь на свою страничку. Вы должны сами писать с посты. Не умеете – учитесь. В интернете есть бесплатные школы копирайтинга, где обучают бесплатно писать посты. Что еще хочу сказать, На, как набирать друзей, если вы только зарегистрировались, конечно, ваш аккаунт находится, он будет, наверное, года полтора, пока вы его не разовьете и будет постоянно обращать внимание робота, тем более в ВК особенно сейчас стоят, очень э, такие чувствительные роботы, где малейшее движение и начинают э, блокировать. Поэтому будьте очень-очень осторожны. Не э, лайкайте, во-первых, человеку и не пишите комментарий, если вы его не взяли друзья. Сначала добавьте его в друзья, э, пошлите ему запрос и только тогда вы можете лайкнуть или написать комментарий. Это самое первое. А второе, это как набирать друзей. Больше а, за один раз не набирайте более 20 человек. Очень прошу вас, иначе, если вы будете набирать 25, уже а, обратят на вашу страничку внимание. Лучше а, потихоньку, но эффективно. А, заходите, во-первых, в рабочие группы, там, где группы проектов, всех проектов интернета. Это можно забить в ВК и в сообщество. И найдете все, выбираете, смотрите, листаете это сообщество и смотрите, где активный человек, вы смотрите. Ага, он активный, он здесь активно, вот здесь он пишет. Вот, да, добавили, добавили. Но. Не надо сразу же человеку бросать свою ссылку или бить в лоб кулаком. Нет. Сначала познакомьтесь, сделайте комплименты. И после того, как вы, после трех-четырех касаний с этим человеком, только если он сам задаст вам этот вопрос, вы занимаетесь бизнесом, вы можете ответить одним словом, «Да, я занимаюсь», но ни в коем случае не писать. Никакие ссылки не бросать. И только если он вам напишет, например, «Ольга, а каким вы бизнесом занимаетесь?» Я всегда пишу, «Да вам, наверное, будет неинтересно. Давайте, а, Обычно отвечают, «Да нет, почему же?» «Будет интересно. А, Но ну давайте тогда поговорим голосом». Я всегда вывожу человека на голос. Всегда. Вы Люди идут человек на человека, человек идет на голос. Вы не делаете перепись населения. У нас для этого есть специальные службы, которые ведут перепись населения. Вы, в первую очередь, бизнесмен. Вы должны разговаривать с людьми. Сетевой маркетинг подразумевает общение, общение, контакты. Вы только поговорите один раз с человеком, просто даже познакомитесь, сделайте комплимент, у вас очень прекрасная улыбка, вы очень добрый человек, ой, вам так идет ваша эта кофточка или вам идет эта прическа, все, человек растаял, он о вас оставил, а у него отложилось о том, что вы очень добрый человек, поэтому... Не надо ничего, просто спросите, где вы живете, как живете, кто, если семья, а просто поговорить ни о чем. И только на четвертом, на пятом касании вы уже тогда можете, если только он сам задал, рассказать о своем бизнесе. Вот это самое главное. Еще сейчас в интернет пришли очень много людей, очень людей таких злых, завистливых. Я вас очень прошу, дорогие партнеры, не бросайте незнакомому человеку ссылку. Даже если он посмотри, попросит. Ни в коем случае. Вы а, попросил у вас ссылку, Совершенно незнакомый. Он только добавился к вам, друзья. Вы его взяли в друзья. Он пишет, например, Ольга, дайте мне вашу реферальную ссылку. Я хочу зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке. Я никогда ему не дам ссылку. Я всегда напишу. А там добрый вечер, Вячеслав. Очень приятно познакомиться. Сбросьте мне, пожалуйста, вашу почту. Я ссылки не, высыл... не сбрасываю в личку. Я вам пришлю свою ссылку на почту. Копируйте, он вам высылает свою почту, вы заходите на свою почту и свою ссылку отправляете ему на почту и пишите. «Я вам отправила на вашу почту свою ссылку». Вот там он уже никак не нажмет на спам. Поэтому будьте очень внимательны. Следующее, что такое имеет аватар? как Ребята, как и на земле, встречают по одежке опровожает по уму это и в интернете то же самое. Или диагноз по аватарке. Ну, сегодня поговорим о том, какую роль играет ваше фото на вашей страничке. У любого нашего поступка есть мотивы и выгоды. Если вы затрудняетесь сказать какие, значит они э, бессознательны. Как-никак, аватар в социальной сети это мини-версия э, нас самих. И по нему можно проанализировать, какой это человек. Например, вот что значит, если на аватарке стоит неодушевленный предмет. Например, машина, цветок, каблуки, дерево и так далее. Человек этот относится к себе с пренебрежением. Плохо себя знает, не принимает себя. А вот если на аватарке стоит животное, мультяшный герой, зверек, персонаж там какой-то из мультика. Это у человека есть Неосознаваемая сильная эмоция, которую он хочет выразить. Не согласен с тем, как устроен мир. Инфантилен. Не хочет быть взрослым, ответственным и самостоятельным. Склонен быть в состоянию жертва. А если э, на, э, стоит такая вот э, э, аватар, это селфи-дивы селфи э, инстаняшки с инстаграма. Это нарциссическое расстройство личности, ребята. Человек не способен к близким и доверительным отношениям. Воспринимает взаимоотношения как процесс обмана и товара денежного отношения. А если часть лица, прикрытая волосами, очками, сбоку фото, со спины – это социальная фобия. Человек стеснителен, зажат, ему сложно спонтанно и свободно выражать себя. Особенно среди незнакомых людей. И, наконец, самое смешное, когда видишь только профессиональные фотосессии. Я мне всегда я смотрю и, и всегда улыбаюсь, мне смешно на эти профессиональные фотосессии. Это невротик, ребята, в стадии развития мужественности или женственности они не совсем четко понимают свой образ, сильные и слабые стороны, и как продать себя, и поэтому показывают идеальность. Ну, а вот если лицо крупным планом, такой снимок говорит о раскрепощенности, открытости. Такой человек олицетворяет реалистическое отношение к жизни. Этот человек открыт для общения, а ведь все а, встречают в социальных сетях по фото. И это очень сильно влияет на то, как вас воспринимают люди, доверяют ли вам и желают ли иметь с вами дело. Ну, если, конечно, вам понравился мой совет, пригодится, наверное, я буду очень рада. И, наконец, я что хочу сказать, что, ребята, интернет – это самая актуальная тема на сегодняшний день. Это мощь, это скорость, это успех и саморазвитие, это ворота к хорошей жизни. Сейчас нужно максимально подключаться к новому. Не бегать по проектам, а зарабатывать в одном месте. У тебя все получится. Все получится. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока.